Представляем вашему вниманию огнетушитель порошковый закачной OP3 или VP3. Данным огнетушителям рекомендуется оборудовать легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты, химические объекты, гаражи, мастерские, офисы, гостиницы и квартиры. Также этот огнетушитель подходит для тушения электрооборудования напряжением до 1000 Вольт. Огнетушитель оп 3 представляет из себя баллон, в котором находится заряд огнетушащего порошка массой в 3 кг и углекислотный газ или азот, закачанный до давления в 16 атмосфер. Сверху баллона находится головка, на которой расположено выходное отверстие с резьбой для шланга, рычаг пускового механизма, чекас с пломбой и манометр, который служит индикатором контроля давления в баллоне. Стрелка в зеленой зоне говорит о том, что огнетушитель в рабочем состоянии, а если стрелка в красной зоне, значит огнетушитель следует проверить на исправность в пункте по перезарядке огнетушителей. Для того, чтобы воспользоваться огнетушителем, необходимо вынуть пломбированную чеку, направить сопло в сторону очага возгорания и произвести тушение, нажав на рычаг пускового механизма. Диаметр огнетушителя 11,5 см, высота 48 см, масса заряженного огнетушителя 4 кг, продолжительность подачи заряда 8 секунд, расчет по площади до 10 м квадратных. Срок эксплуатации огнетушителей 10 лет. Огнетушители ежегодно должны проходить лицензированную проверку и через каждые 2 года перезаряжаться.